ура все никак не могу найти ответ на свой вопрос как сделать чтобы муж не смотрел политические программы новости фильмы старые политические и военные постоянно смотрит когда ест и перед засыпанием можно ли как-то повлиять на это дело в том что человек получает информацию обычно которая связана с его внутренним состоянием что заставляет вашего мужчину смотреть такие новости первое его заставляет смотреть внутренняя ответственность. То есть этот человек, в котором воспитали внутреннюю мужскую ответственность, которую он боится потерять. То есть он до сих пор считает, что он несет ответственность за страну, несет ответственность за то, что в стране происходит, и так далее. Почему он смотрит военные фильмы? Тем самым у человека появляется идеология. То есть он сам себе говорит: Я бы тоже так смог, я бы тоже мог быть солдатом и так далее. Это очень по-мужски, на самом деле пресекать этого не нужно, но а вам не нравится, ну знаете, жить с мужчиной, у которого есть ответственность, гораздо лучше, чем жить с мужчиной, у которого нет ответственности. Ну и здесь, наверное, хотелось бы сказать, но мой мужчина после просмотра этих фильмов становится агрессивный, становится, накручивает себя и так далее. Хотелось бы вам сказать, очень часто здоровье наших близких зависит от нас. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы вы знали, очень часто высокое давление, плохая работа сосудов, пристательной железы, ну вообще неинтересная жизнь заставляет человека быть, политик, человеком быть, нырять в политику. И для того, чтобы этого не происходило, необходимо просто улучшить его самочувствие. Как не эзотерически помочь. Эзотерически. Необходимо обратить внимание на вашего мужа, мужа и посмотреть, не красные ли у него щеки, как он себя ощущает, нет ли у него состояния недомогания, узнать, какое у него общее самочувствие. Если человеку дать препараты, которые могут улучшить самочувствие, снизить давление, дать ему магний и калий, дать ему витамины, то поверьте мне, он перестанет смотреть такие программы. Почему? С улучшением общего самочувствия, а когда человек ищет агрессию или проявление агрессии, то это заболевание печени и сердца одновременно. Таким образом, еще и страховая это почки. Даем ему препараты для улучшения работы почек. Для улучшения работы печени, там какой-нибудь урсахол или какой-нибудь бетулин, даем ему препараты для лечения атеросклероза, уменьшаем употребление алкоголя, сладкой и жирной пищи, даем витамины, и ему будет просто неинтересно смотреть такие программы. Он будет смотреть программу о том, как сделать что-то своими руками и так далее. Но можно ли эзотерически как-то повлиять? Я думаю, нет. Дело в том, что мужчина обычно занимает именно такую позицию. Позицию ответственности, позицию социального справедливого такой, участия. То есть он берет на себя ответственность за состояние страны и так далее. Но уже другое дело, что это в большинстве своем самообман. Потому что... Как бы люди не хотели что-либо изменить в своей стране, в большинстве своем они повлиять на это никак не смогут. Почему? Это доказало наше бесконечное проживание в нашем постсоветском пространстве, в Советском Союзе. Я не знаю, и не было еще таких случаев, когда то, что бы хотел народ... Было сделано правительством. А вот то, что хочет правительство, оно делает всегда. Поэтому для того, чтобы что-то изменить, человеку необходимо стать частью правительства. А вот как это сделать, я, к сожалению, дать совет.